Дорогие мои выпускники, еще у меня есть для вас очень важное объявление. В связи с тем, что мы увидели, что, конечно же, что последствия изоляции не могут пройти э, бесследно для наших э, выпускников, да, то есть тех ребят, у которых уже есть технология в руках, у кого-то еще есть доступ, у кого-то уже доступов нет, особенно те, у кого доступов нет. Смотрите, что происходит на изоляции вообще в такие вот ситуации, в таких ситуациях, в такие моменты? Когда у человека э, забирают возможность полноценно, свободно принимать решения о том, когда работать и где работать, это по-любому его понижает по тону что такое эмоциональный тон. И вы уже понимаете примерно, как это может влиять на человека. Если человека ограничивают в самом простом, что ему всегда было подвластно, это в передвижении, да, то есть свобода передвижения. Поехать, куда ему хочется, пойти куда ему хочется, съездить срок к родственникам, увидеть друзей и все тому подобное, это еще больше понижает человека по тону. Когда э, ценность, мнения самого человека обесценивают, вот, допустим, я попала в ситуацию, я сейчас нахожусь в Москве, прилетела с Америки, мой карантин закончился, и я хочу поехать в Ростов к маме, потому что я очень соскучилась. Я не могу этого сделать. Для меня это было прям, ну, сравни тому, что меня прям кто-то подавил, потому что для меня настолько это привычно. Я понимаю головой, что да, это вопрос безопасности, что это временная мера, но это все равно э, очень сильно, когда тебе... Э, запрещают делать то, что супер привычно, и то, что просто необходимо для твоего хорошего настроения, да, то, что ты всегда делал искренне, это очень сильно может заставить человека даже заболеть, даже на, на, на длительный период. То есть человек может прям слечь и не понимать, почему у него какие-то неприятные реакции с телом. Но это все равно проходит рано или поздно. Идея в чем? Когда человек долгое время был в низком тоне, те инструменты, которые у него работали, когда он был в высоком тоне, можно делать абсолютно то же самое, но, к сожалению, это может не давать результата. Первое. Когда человек спускается по тону, мы с вами помним, да, что человек все равно начинает искажать. Помните примеры про ложь, про девушку, которая после третьей бутылочки зуб в горе со своей подружкой начинает говорить, что там и пил, и бил, и жизнь испортил, и плохой. А на самом деле это был просто парень, с которым они просто повздорили и просто расстались. Ничего плохого он ей не сделал, на самом-то деле. А, то есть а, это вот ложь, в которую человек верит в этот момент. И на самом деле, если посмотреть не со стороны слушателя, а со стороны того человека, который делает это искажение, то для нее это не, не ложь, для нее это просто искажение фактов. Вот чтобы вы понимали, человек, который находится в плохом эмоциональном состоянии, или он просто вялый, уставший, ему лениво, он какой-то апатичный, хочет сырье спать, есть, тяжело собраться в кучу, лень выходить, как это демотивация. Вот в этом состоянии... Даже работающие технологии будут очень сильно искажаться. Неосознанно, и человек этого видеть не будет. Но он будет четко видеть результат. Что если раньше он делал те же самые действия, он получал один результат. Сегодня он делает те же самые действия и не получает этот результат. И если спрашиваешь, что ты поменял, человек обычно в этот момент говорит, я ничего не менял, я тебе клянусь, я делаю слово в слово так, как было сказано. Или так, как я делал всю жизнь. Или там, что то стал делать нового, или что ты перестал делать. Я делаю абсолютно то же самое. С продавцами и со стажерами я столько раз это проходила, когда человек продавал и тут перестал продавать. И я его спрашиваю, что ты перестал? Он говорит, я делаю то же самое. Я говорю, так почему раньше результат был, а теперь нет? Ну, раньше, видимо, просто повезло. А сейчас мне, ну, наверное, не везет. Вот. И это единственное, ну, то есть это, это объяснение, на него невозможно повлиять. К чему я все это рассказываю? К тому, что, первое, если такая ситуация имеет место быть, вы должны понимать, что ну, то есть когда понятна причина, почему это происходит, и эта причина истинная, на это можно повлиять. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что на это можно повлиять. Следующее, когда человека обесценивают, обесценивают его мнение, обесценивают его намерения, обесценивают его цели и планы. Ну, можно же посчитать, с одной стороны, обесцениванием, когда вам нужно в конце месяца принести в дом, например, хотя бы там 50 тысяч рублей, и это ваш прожиточный минимум при самом там плохом раскладе, да, в тяжелой вот ситуации, которые, есть. А вам говорят, что «сидите дома, справляйтесь сами». Да, мы вам поможем, но поможем позже. Может ли это быть обесцениванием, которое, например, ну, повлияет на эмоциональное состояние человека? Легко. И это на самом деле им и является. То есть если мне не дают ну, эффективной помощи и не дают возможность мне самому оказать помощь своей семье и себе самому, то получается, что меня просто вынуждают стоять на месте и бездействовать. И вот в этот момент любое стремление к цели человек теряет. Он чувствует себя уставшим, вялым, и удивительно кажется, Целый день лежал дома, смотрел телевизор, не работал, ну, вагон не разгружал, там, грядки не копал. Но усталость какая-то нечеловеческая. А это последствия того, что человека ограничивали в том, что, как он считал, должно было быть им сделано. В итоге, зачем я все это говорю? У нас есть очень лояльные условия, каким образом можно зайти еще раз на программу «Риэлтор. профессии и бизнес». А на тарифе «Обратная связь». Для того, чтобы... Вы освежили в новую единицу времени все инструменты, потому что если есть такая ситуация, что тон эмоционально не очень, чувствуете усталость, чувствуете вялость, чувствуете апатичность, то по-любому есть искажение. И самое страшное в этом во всем, что ну, когда начинаешь смотреть, что конкретно перестал делать или что делаешь не так, не можешь найти. Я по себе это знаю, потому что проваливаются такие состояния. Всегда нужен какой-то второй человек, который поможет разобраться и вылезти чуть-чуть. А второй момент – необходимо ну, попасть в окружение людей, у которых максимально высокое эмоциональное состояние. Вот очень простой пример. Когда вы грустный, попадаете, например, в компанию, где 10 человек веселятся, вы, ну, даже если вы сразу не начнете веселиться, через какое-то время вы за ними подтянетесь, станет веселее. Или когда вы в офигенном настроении заходите в помещение, а там сидит пусть не 10, 5 человек, но с перекошенными лицами, злые, такие вот все, прям такая тяжелая атмосфера в окружении, то в этот момент, какое бы хорошее настроение ни было, оно еще быстрее ну, опускается до того состояния, как это общий эмоциональный тон группы. Поэтому первое, возобновить инструменты, убрать искажения, потому что они там скорее всего есть, если нет результата. Второе, это поднять свой эмоциональный тон и попасть в группу, которая находится на цели сегодня и просто не рвет, а, да, знаете, прям разрывает все на пути к своей цели и добивается результата. А, и опять же, проходя программу во второй, в третий или в четвертый раз, вы найдете там столько всего нового, плюс еще есть много дополнений, плюс еще за последние два месяца мы много добавили, что касается в программу дистанционной работы, что еще до сих пор актуально. Вот. И, конечно же, последствия после пандемии мы тоже в курсе учли, потому что количество людей, ну то есть по платежеспособности группы чуть перераспределились. То есть понятное дело, что все кризисы ударяют по самым эконом, по самому эконом-сегменту, поэтому обычными инструментами сейчас денег вообще тяжело заработать, вот, и а, люди, которые сейчас в большей степени покупают, это инвесторы, и с ними тоже надо, потому что на, на в предыдущих потоках, которые были полгода назад и более, мы инвесторам уделяли немного внимания, да, вопросы были, я отвечала, но сейчас мы уделяем работе с инвесторами очень много времени, потому что основную массу денег сегодня риэлтору и риелторским компаниям привносят именно инвесторы. Потому что там у людей есть своя проблема, связанная с сбережением своих денежных средств, с выгодным вложением своих денежных средств, безопасностью для своих денежных средств, в связи также с очень истебительной экономической ситуацией, которая сейчас есть. Поэтому я вас всех приглашаю, на продление доступа к курсу риэлтор профессии бизнес на тарифе Обратная связь. Для того, чтобы вот этих двух целей добиться, о которых я говорила, ваше эмоциональное состояние и полностью приведение в порядок, убирание всех ложных и искаженных данных из технологий, все добавления, необходимые к этому промежутку времени, чтобы вы были на цели и сейчас просто как пуля летели к своему результату и зарабатывали денег больше, чем зарабатывали до этого. Вот Всем, кому интересно, напишите «Хочу узнать о продлении доступа» внизу в чате под этим видео и надеюсь… Те фишки, которые дала в начале этого видео, тоже вам полезны.